Сегодня последний день в Анталии! Да, no, I'm so excited! Буэнос-Айрес <laughs> он такой противоречивый, потому что квартиры здесь найти сложно. А что касается безопасности, наши знакомые рассказывали про своих знакомых, которых ограбили, забрали. Приспесем Видела, что здесь намного грязнее, чем в Москве Бомжи Существует здесь такая проблемка Они мирные и спокойные ребята Никому не лезут Собственно, пока что